Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня, девчонки, у нас манишка с молнией. Упор будет именно на вот эту вот горловину. Мы с вами обсуждали свитер, вот этот от Миссони с такой застежкой, да, и с таким воротником и там как бы мнения разделились вязать нам толстовку либо вязать этот свитер очень много за этот свитер с такой горловиной было голосов. вы знаете что я решила чтобы ускорить процесс потому что свитер там как бы элементарные да там если что я могу сделать краткое как бы описание самой основы вот но я свяжу манишку именно с этой застежкой и упор будет на застежку вот этот стойка воротник с застежкой на молнию вот все мы с вами все четко я с вами Пройдусь, рассчитаем, пришьем красиво. Все будет как, как нужно. Значит, с чего я начинаю? Я начала вязать, вот смотрите, распечатала пачку. Ну, моточек. Как его, пухнурки. Начала вязать, а потом вспомнила, что у меня в прошлом году была манишка. Я ее носила-носила. Но теперь носить не буду. Ну вот я ее распустила, потому что мне стало жалко этой пряжи. Пять мотков, думаю, я какой-то свитер еще свяжу. Поэтому, ну, достала вам показать, что это пухнурки. То есть две нити дополнительно это обе нити использую, потому что здесь они у меня были в манишке. То есть пухнорки у меня вот он распущен. И вторая нить, ну, то есть третья две нити вот этой вот и третья нить Ализе Суперлана Тиг. надеяться что все пройдет прекрасно. Значит, схемку начала рисовать. Для начала я вот буду вязать из этой и изнутри ниточку, потому что я предполагаю, что вот этой вот Суперлана Тиг мне достаточно будет одного матка и два матка, соответственно, что у нас по метражу Суперлана Тиг. Цвет у меня 152. А это не тут. И серый пухнорки. О, Господи, забыла, забываю слова. Значит, метраж у меня тиг 570 метров в 100 граммах вот, ориентировочно. Так, и что хочу, что хотела, что хочу. Спицы 3,5 миллиметра найти кончик так, чтобы не запутать это все дело. Так нашла. Значит, набираю я 71 петлю, складываю и то и ту нить. То есть здесь у меня две, да? Я думаю, вы поняли. И набираю совершенно обычным способом, классическим. Ну, во, вы, ой, вот видите уже узелок. Я уберу этот кусочек. Мне узелки не нужны. Вот так как вам удобно. Я обвязывать не буду, дабы не уплотнять это изделие, потому что оно предназначено как бы в куртку, в пальто, да, и я не хочу ничем его обвязывать. Так, 71 петля. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 69 70 и 71 нечетное количество чтобы резинка у нас хорошо а, уложилась ну, правильно и первый ряд мы вяжем сейчас резинкой 1 на один просто перекрученными петлями значит начинаем с лицевой петли изнаночную за заднюю стенку лицевую за переднюю и вяжем ряд до конца Так, и конец ряда лицевая петля и кромочная изнаночная и далее пока пока мы вяжем резинкой один на один изнаночную за заднюю стенку то есть вот кромочную за переднюю которая ближе к нам изнаночную так которая от нас немного неудобно но как хотите, вы можете обычной резинкой вязать. Это у меня почему-то был такой бзик. Мне так захотелось. Оно получается вроде бы, как вот смотрите. Такие елочки симпатичные. Вот я решила, пусть будет елочками. Если хотите просто резинку, можете просто резинка, Ничего не случится. И вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 рядов всего вяжем в высоту. Так, провязала я 12 рядов. Смотрите, теперь что я делаю? Сейчас покажу вам на вот этом вот. 1, 2, 3, 4, 5. 11 петель я отделяю с каждой стороны И эти 11 петель я вяжу резинкой, продолжаю вязать. А центральную часть лицевой гладью. 1, 2, 3, 4, 5. 11. Значит, здесь у меня 11 петель. И здесь 11. По центру 49 петель. чулочной картина. Вот это хорошо видно. Девчонки, сделала прививку, засыпаю, Утро вот рот дерет, не могу себя заставить ничего делать, первую только сделала, фазер, не знаю, как вы мне расскажите, делали, не делали, я не верила, не верила, не верила, не верила, вот, ну я и, и сейчас, наверное, продолжаю не верить, но просто прижали так, что, Никуда не рыбнешься без прививки, поэтому пришлось сделать. Так, 11 петель я вяжу резинкой, все также же перекручиваю. Центральные петли вяжу чулочной гладью. Лицевой ряд, лицевые петли, изнаночный ряд, изнаночные петли. 6 рядов смотрите, я провязала. И теперь, начиная с седьмого ряда, мы будем делать вот здесь вот сокращение это сейчас у нас седьмой ряд потом если считать вот этого ряда то через пять петель мы сокращаем провязываем 2 вместе через ой через пять рядов в принципе в каждом шестом ряду если так считать начале это 6 сейчас я покажу Боже, сокращать, добавлять по одной петли. Какой кошмар, Вика? Добавлять мы здесь будем по одной петле. Сказала сокращать. Так, сейчас покажу вам добавление. Через пять рядов в шестом. Сейчас в начале это седьмой, потому что мы добавляем в начале ряда. Ой, в лицевом ряду. Поэтому изначально это седьмой ряд. Туговато это. Резиночка вяжется, но ну, раз не захотелось такого э эффекта, то мучаюсь еще ж воротник этой резинкой. Ну да ладно. Так, после маркера первая лицевая петля провязываю ее. Далее опускаюсь на ряд ниже в косичку под петлю, вот она первая и наряд ниже и из нее так вот поднимаю можно перекрутить можно не перекручивать провязываю петлю если остается дырка то перекрутите если не остается дырки то не надо перекручивать вот вот она дополнительная теперь вяжем до конца ряда не довязываем одну петлю до маркера поднимаем ряд ниже вот теперь не через один а вот в этом ряду надеваю потому что сейчас еще раз провязываю эту петлю и добавляю еще одну. то есть вот она добавленная перед лицевой и теперь вяжу ряд до конца и еще пять рядов и в шестом снова буду добавлять то есть 5 рядов это у нас изнаночный лицевой изнаночный лицевой еще один изнаночный и в лицевом ряду добавление и так продолжаю вязать в каждом шестом добавляю по две петли и так провязала я вверх да не считая резинки только чулочная гладь 48 рядов вот теперь у меня здесь сейчас 34 петли кажется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 63 петли здесь сейчас у меня. 63 петли. По центру, что я сделаю? Я по центру закрою 19 петель. И получается, что здесь у меня будет по 22 петли. Правильно? Правильно имеется в виду от маркера. Здесь мы продолжаем делать наши добавления. Будем вязать сейчас отдельно полочку, но про, продолжаем делать добавление. Отделяем. Разделяем, вернее, полочки. Так, считаем, кстати, у меня тут раз, два, три, четыре, пять. Считаем, значит, двадцать две. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Почему двадцать три? Двадцать две, двадцать две. 1,22 теперь 19 закрываем сейчас перепроверяем от маркера здесь 22 раз 2, 3, 4, 6 7, 8, 9, 10 и вот 2 22 и далее вяжем вот эту вот пока вот эту вот одну полочку то есть по центру вы закрыли 19 здесь 22 это имеется всего 33 петли здесь и 33 здесь и вяжем отдельно вот эту вот сторону при этом здесь мы делаем убавки Продолжаем все в том же духе. И здесь мы тоже делаем убавки. О, вернее, здесь прибавки, а здесь убавки в каждом шестом ряду. То есть... Одновременно здесь убавляем, а здесь добавляем. Вяжем 5 рядов, здесь добавляем, а здесь убавляем. Господи. И у нас, в принципе, это будет вот так вот идти параллель одно и то же количество петель 33. Так, девчонки, и вот на высоте, смотрите, 88 рядов. Это чулочная гладь, это не, не всего, резинку я не считаю. Вот здесь вот. просто ряды посчитайте 88 рядов я начинаю делать скос рукава скос плеча значит для этого я буду вязать незаконченными рядами по 5 петель То есть не довязывать я буду 5 петель 1 2 нет 6 девчонки не довязывать я буду 6 петель не 5 6 потому что сильно крутой не не хочу как бы, чтобы плавенько было раз 2 три так, еще одна петля, она, последняя петля, должна быть лицевой. Вот здесь вот у меня осталось 6, я поворачиваю. Не знаю, напишите мне, как этот способ называется, когда вот перетягивается ниточка. Тут маркер уже снимаю. Мне не нужен. Так, считаем. Вот на это протяжечка ее считаем за одну петлю 1 2 3 4 5 6 значит еще 4 1 2 3 4 поворачиваемся эту петлю переснимаю и протяжку делаю там я не пересняла по моему я вам плохо показала сейчас еще раз покажу четко вот эту вот чтобы вы понимали. Ты что, ты у нас тут закончилось? вот протяжечка мы до нее не довязываем 6 петель так еще раз 1 2 3 4 5 6 поворачиваемся теперь я эту петлю переснимаю на правую спицу и делаю вот так вот протяжку затягиваю ее чтобы у нас не образовывалась дырочек Переснимаю и затягиваю. Вот и в следующем ряду я просто соединю эти сейчас петельки в общее вязание. И оставлю открытыми на плече, потом я их крючком сошью с петлями спинки. Все, этот ряд я провязываю там, где у нас вот эта протяжка, из которой образовалась две петли. Вот они, я их провязываю вместе лицевой. Вот видите, вот эти вот петли я тоже провязываю лицевыми, потому что там уже у нас мы будем соединять уже далее вязать мы не будем здесь я оставлю подлиннее нить вот не знаю из какой нити я со спинки или с передней детали буду закрывать эти петли поэтому на всякий случай оставляю подлиннее вот и перехожу куда вот туда куда я сейчас не могу добраться вот сюда мне нужно привязать нить поэтому я сейчас Пересниму на эту спицу, привяжу нить и свяжу такую же вторую часть. Так вот довязала я вторую половинку. Вот она, искос сделала все точно так же. Вот такая вот передняя деталь. Теперь, что касается задней детали, по сантиметрах сейчас я утюжком пройдусь потом обе детальки вот и измерю вам ширину длину вот по сантиметрам все уже обработано значит задний деталь все точно так же вяжем вяжем вяжем все точно так же до вот эти 88 рядов от вот этой вот планочки но только не делаем этот вырез в итоге у меня получается здесь 101 петля и с этими как бы боковушками и плечо у нас 33, помним, от передней детали. Вот оно. Значит, мы сейчас сделаем вырез горловины на спинку. Для этого, для этого, для этого, нам нужно закрыть, значит, здесь у нас 33, 33, 35 петель нужно закрыть по горловине. Значит, для начала я, давайте я буду, нарисуем саму горловину, чтобы было виднее. 17 средних петель я закрою. Значит, тогда у меня, мне нужно провязать 17, 84, 44. 42 здесь и 42 здесь и закрыть 17 средних петель что я и делаю сейчас здесь должно остаться 42. Проверяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Все правильно. 40, вернее, 42. 20 это по 2 я считала. Так, вяжем ряд до конца и еще изнаночные. Возвращаемся и начинаем делать сокращения. По плечу незаконченные ряды, по горловине будем делать классические сокращения. И, э, начинаем с 4 петель закрываем 4 3 и 2 здесь будем делать скос незаконченный ряд значит 1 2 3 4 и 6 петель не довязывают до конца ряда. 3, 4, 5, 6. Господи. Поворачиваемся. Здесь, кстати, переснимаю петлю. Если была изнаночная, то перетягиваем, смотрите, наперед ниточку. Если была последняя лицевая, то назад. Так, здесь, где у нас была двоечка, вот перетянута, вот она, раз, два, четыре, пять, шесть. Поворачиваю, здесь последняя была лицевая, значит, нит перед петлей, петлю переснимаю и затягиваю назад. Если последняя была изнаночная, то затягиваем наперед Последний раз, раз, два, так, так, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, правильно или неправильно, шесть, да, 6 и вот 6. 4, 5, 6. Еще 2. Раз, два. Кому этот момент покажется сложным девчонки его можно не делать то есть этот скос не обязательно делать вот. здесь мы уже ничего не делаем вяжем еще один незаконченный ряд последний и потом все петли соединим и так раз вот двоечка раз два три четыре пять шесть все последний незаконченный ряд все и теперь одним рядом я опять соединяю все петли плеча лицевыми петлями никаких извращений ничего Так, там где две вот эти двоечки, провязываем их вместе. Так, теперь берем крючочек переднюю деталь и крючочком сощаем вот это вот я беру все четыре нити у меня здесь нить и от передней детали и от спинки и сейчас пару петель провяжу чтобы увести концы вовнутрь так, с каждой спицы я беру по одной петле и провязываю Теперь я убираю вот эту нить и убираю вот эту нить. Вот так вот, пока не закончится, я их ввязываю и продвигаюсь, то есть все плечи петли закрываю. Следите за этим моментом, девчонки, чтобы хватило. Лучше обрежьте ту нить, которую вы оставили на передней детали, сделайте ее короче, а сшивайте с утра. Так, все, то же самое, ту же манипуляцию я провожу с второй половинкой, довязывая плечика, делаю сокращение. То же самое. 4 3 2 и плечо 6 6 6 6 то же самое было здесь вот причем у меня получается кстати эти все равно незаконченные ряды видны может и лучше закрыть просто петли для плеча ну в любом случае вот она мое плечо я тоже самое делаю здесь так, девчули, в этом месте у меня случился провал в памяти. Вернее, не в памяти, а в видео. Я начала монтировать. Я не знаю, как у меня это происходит. Что-то со мной не так. Мне вечно по куску куски видео улетучивается. Поэтому все, к счастью, осталось, вот как я вшивала молнию. Видите, все равно чуть подгибается эта молния. Вот. К счастью, это есть. Нет вот этого куска, этих деталей, которые я могу связать отдельно и вам все прекрасно показать. Поэтому мы останавливаемся на этих. Заново я вяжу эти две детали. Вот ту часть, которой у меня нет. Нужно мне, девчонки, Кого-то, кто мне будет монтировать видео. Я пришла к такому выводу, что мне нужен кто-то. И, наверное, я следующий свой прямой эфир... Да что ж такое, ты посмотри. Я все-таки дам объявление между вами. Может, кто девчонки умеет монтировать видео. Мне просто нужен монтажер, который это понимает. И будет... Как бы будет что? Будет, будет, будет. Понимать, что он мантия смысл, чтобы не потерять. Итак, девчули, что мы делаем? Мы вяжем две параллельные детали. Набираем 17 петель. 2-3-4. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, восемнадцать. Господи, семнадцать, Вика. Так и вяжем четыре ряда. Значит, для начала будем добавлять по боку. Вяжем нашей перекрученной, ну, первый ряд, понятное дело, что как получится. А со второго ряда мы будем это все делать. Так, Значит, 4 ряда я вяжу. 4 ряда я провязала теперь начиная с пятого ряда в каждом как бы лицевом ряду я добавляю вот из протяжки петлю и ввязываю ее в узор вот значит мы вяжем две части в одной мы добавляем здесь во второй мы добавляем здесь то есть одна в начале ряда добавляем вторая часть в конце ряда и мы добавляем всего 10 петель то есть по итогу у нас должно получиться 27 петель через три сначала у нас 4 ряда идет потом добавляем в пятом и далее 3 провязываем добавляем 3 провязываем добавляем и таким образом вывязываем 2 заготовки я сейчас их так девчонки у меня закончились ниточки ниточки но сам принцип, я думаю вам понятен вот такие вот две детальки значит налево направо вот вот вот смотрим ориентируемся вот после кромочной должна быть лицевая на лицевой стороне вот так вот они находятся вот то есть мы вяжем все точно так как я сказала 46 рядов и потом соединяем каким образом значит у вас сейчас должна быть вот эта вот деталь без воротника то есть сшиты плечики это мы уже сделали. И открытый вырез горловины. И теперь я вот так вот прикладываю. Где у нас... Вот на лицевой стороне, вот к этой детальке вы приложили. И начинаете вязать вот эту вот часть. Провязываете. Потом отпускаете. Вот это как пришивать, это все есть видео, не волнуйтесь Тут только этого момента нет. Довязали сюда. С этой точки набираете по горловине спинки 54 петли вот до вот этой точки плеча здесь присоединяйте вот это вот вязание вот видите тут нужно чтобы закончилось здесь вязание вот он хвостик вот а это что ну, тоже здесь в принципе то вот и присоединяете вот эту вот детальку и довязывайте до конца далее вверх вы вяжете вот эту вот часть воротничок Вверх на нужную вам высоту, вот сколько вам нужно, у меня здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать два ряда, кажется, вот, а вот здесь вот у вас будет вот это вот все болтаться, а это все пришьется потом, то есть сейчас вот это вот, как бы целую вот эту часть мы довязываем до конца, вот я провязала кстати, здесь уже все зависит от вашей молнии. Я уже здесь вязала, мерила по молнии. Вот, видите, вот так вот я ее планирую пришить. И сейчас я все петельки закрываю. Здесь будет уголочек обработан. Я закрываю все петли по узору. Сейчас. сейчас скажу, сколько рядов провязала и сколько сантиметров. Раз три четыре пять шесть семь восемь девять десять двадцать ряда а сантиметрах это сантиметрах 8 сантиметров но я же говорю это уже на ваше усмотрение вот эта вот часть а, зависит от молнии ну и от ваших предпочтений значит провязываю первую снимаю вторую провязываю по узору и одеваю на петлю изнаночную здесь уже ничего не перекручиваю, то есть петли провязываю по узору и предыдущую петлю одеваю на вторую и так вот закрываю. Можно было бы иглой, но почему-то мне кажется, что вот этот способ как бы вязания перекрученной резинки не совсем сочетается с закрытием иглой. Не уверена, это просто сейчас ну, в данный в данный момент такое мое мнение. Так, закрыла закрыла я эти петли вот смотрите что у меня сейчас вырисовалась какая у нас картина сейчас вот такая вот она вот и, и связала я вот две планки Смотрите, они, кажутся, что они длиннее, чуть-чуть совсем, но они не длиннее, просто это я утюжочком прошлась, я их расплющила. Планка, значит, из 5 петель и длина, я посчитала здесь, у меня 72 ряда, вот вся вот эта вот как бы часть, ну, связана целиком, вот 72 ряда я и связала эту планку. И чуть разутюжила, поэтому она кажется сейчас чуть больше. Но это это не так на самом деле. И теперь мы для начала пришьем вот эту вот планку вот на молнию с изнаночной стороны. Значит, я беру иглу. Чтобы пришивать я буду не пухом норки, а вот этой суперланной тиг, чтобы избежать вот этого запутывания ворса волосков, поэтому значит что я делаю первым делом я пришиваю с изнаночной стороны, значит наверх я даю вот эту часть где набор петель у меня значит вот так вот меряю распределяю этот кончик может уехать туда Здесь ориентируемся вот на вот эту вот сторону. Отгибаю кончик, прикладываю. Вот так, вот так вот. Зубцы у нас, вот эта крайняя линия должна выходить как бы за вот эту планку. И первым делом фиксирую этот как бы, уголочек. Так, не сделала узел. этой с внутренней стороны фиксирую уголок она у нас перекроется потом горловинкой и вот этого вот шва у нас не будет видно он у нас не будет виден вообще поэтому вот этот уголок фиксируем хорошо потому что от этого зависит как бы вот само движение всей молнии, это такая часть, довольно таки, э, задействована, да. Вот эту нить потом мы тоже вовнутрь пр проденем. Так, теперь я перехожу на изнанку, и вот прикладывая эту планку, смотрите, не совсем к зубьям, а вот так вот прям прям прям близко очень. Я пришиваю эту планочку. Можно наметать, можно булавками сколоть. Я вот таким вот образом пришиваю ее ровненько. Смотрите, чтобы ничего у нас не ну, собиралось, как бы и не.. Никаких люшей нам ничего не нужно. Нам нужно максимально вот гладко, аккуратно, и без никаких нюансов. Все, чтобы максимально ровно было. И вот пришиваю я по всей длине вот эту вот планку. Сильно к зубьям тоже не надо, потому что чтобы потом все это не, не влезло под собачку с этой стороны это все мы перекроем это у нас закроется поэтому вот и не боимся этого шва он у нас спрячется так так так так так смотрите я уже пришила одну и снизу уже приклеила вторую ну как бы приклеила приклеила Лепила вторую и дошиваю вторую. Вот такое вот у меня расстояние где-то на пол сантиметра между этими таночками. Так, здесь перехожу. На эту сторону вот и подгибаю подгибаю точно так же равняю чтобы все было ровненько красивенько одинаково Теперь вот хорошо подшиваю вот этот вот уголочек опять же точно так же, как и здесь. Здесь не отрывая нити, мы сейчас будем пришивать нашу главную планку. Так, вот этот хвост он пусть пока себе и будет. Я беру левую полочку. Смотрите, прикладываю, перекрываю вот этот вот шов. Да, вот хорошенько прикладываю, красиво. Здесь ровненько. И для начала фиксирую вот здесь вот. вот смотрите, иглу ввожу, вот первая лицевая петля и между лицевой это и кромочная, и здесь должно попасть как бы, не в, в молнию, а именно в эту планку игла. Да, все-таки я не прогадала, не изнаночную, а вот лицевую хорошо получается, лицевую. Здесь вот, чтобы все было в планку. Здесь, чтобы следить, чтобы шовчик перекрыт был. Ну, а здесь, чтобы на молнию вылезла, а была на вот этой вот планочке. Потихонечку, не спешите. Вот здесь вот очень важно не спешить, чтобы все получилось максимально аккуратно. Все, я пришиваю обе стороны. Эту и эту. Так, смотрите, вот я пришила одну сторону, еще не разутюживала, надо, конечно, утюжком подправить, это нормальное явление, с этой стороны вот так вот. Теперь, что я буду делать, теперь я перехожу на изнанку, доделаю вот эту вот сторону, Я продеваю туда туда ничего не обрезаю просто продеваю здесь подшиваю с изнанки аккуратненькими такими любенькими стежочками подшиваю смотрите чтобы оно легло естественно надо да? подшиваю сюда до конца так вот, кстати дошила я до верха и соединила вот видите планочку и родничок таким вот образом теперь теперь вторую сторону точно так же Начинаю я сверху. точно так же. Боже, я опять уехала куда-то. В общем, все точно так же. Пришиваю теперь вот эту вот сторону. Единственное, что хотела вам сказать, что легче вот так вот расстегнуть молнию и вот так держать, и вам все-все-все видно. Здесь вы никуда не уедете, и здесь вы никуда не уедете. Вот так вот шить намного удобнее, когда расстегнута молния. Так вот видите одновременно обе стороны знаете куда вам нужно вткнуть иголочку все я пришиваю точно так же это низ подшиваю тоже вот пришила я вторую сейчас хочу показать как я вверху это все дело делала потому что она то и не показала просто вот так за внутреннюю часть прихватила и вывела туда во внутрь ниточку у нас получается на данном этапе вот вот что у нас пришита молния уже еще чужочек подправить следите конечно за вот этими вот частями чтобы все было ровненько одинаково так что теперь теперь нам нужно пришить вот эту вот часть вот внутри внутренности пришить видите Таким вот образом каким образом отворачиваем на изнанку кладем эту деталь эту деталь и вот мы заходим девчонки вернее не заходим мы а отступаем вот первая петля до да, которая переходит в кромочную и здесь кромочная и мы их совмещаем то есть обе кромочные у нас ушли то есть если мы отвернем и за кромочную, она у нас уйдет в изнанку. То есть еще раз, смотрите, первая петля, начинаем шить вот ее захватываю. Вернее так, первая петля, вот смотрите, параллельно. Первая петля, вот она начала. Здесь кромочную мы уводим за нее, за вот это вот начало. И отсюда начинаем. Сейчас еще вам покажу делаю здесь закрепку, такую крепенькую. Так, вот, смотрите, вот эта первая петля, вернее последняя, которая ушла в кромочную, вот она, и здесь у меня кромочная осталась свободна. Теперь я здесь совмещаю то же самое, последняя петля, которая ушла в кромочную, я заканчиваю здесь, вот так вот, вот. То есть вот так вот мне это все нужно сюда пришить. При этом оставив, видите, свободами кромочной. Что я сейчас сделаю? Можете наметать, можете сколоть, как кому удобно. Проверю. смотрите все хорошо садится у нас здесь ложится вот все прекрасно проверяйте лучше проверить девчонки чем потом распарывать так вот вот вот она та точка с которой я начинаю вернее там где я должна закончить закрепку хорошенькую так обрезаю нитку потому что у меня заканчивается я буду продевать следующую мне тоже обрезаю так проверяю то есть вот эта вот часть она у нас уйдет на наизнанку на да, кромочная, которую мы оставили вот так вот все выглядит на данном этапе теперь я, буду... теперь я буду брать ее в два сложения здесь мы вязали так что у нас одинаковое количество кромочных и воротники и в основной детали поэтому здесь мы используем вот этот вот шов по кромочным идем то есть подхватываем вот эту перемычку между кромочными и сшиваем у нас здесь нарисовался красивый таким образом мы проходим прям вверх и таким образом мы пришиваем и вторую сторону Вот, вот, дошила я до конца, уже уже и дошила, уже и постирала. Вот так вот, э, как бы, у нас одинаковое количество высоту, поэтому у нас четко все должно сойтись. То есть, все те ряды, которые я вязала и озвучила, здесь в основной детали и здесь в этом. Э, так, что по поводу ростка? Росток у нас будет формироваться именно вот за счет вот этого вот перекоса то есть плечо у нас будет уходить вперед вот таким вот образом как бы мы и так нам сложная задача поэтому это я упростила что касается того, что я делала я стирала машинки с стирка быстрая стирка плюс сушка и вот так вот оно все прекрасно распушилась вот такой вот красивенькое девчонки ну вот такой вот девчоночки, вот такой вот вот, такой вот вот, такая вот манишка у нас сегодня. Главная задача была молния. Я вам ее показала. Еще показываю на манекене. Так, вот так вот это выглядит в расстегнутом виде. Смотрите, тоже очень красиво, девчонки. Так что его можно разложить. Все обработано. Все очень аккуратненько. Смотрите, все очень красивенько. Все, на сегодня я с вами прощаюсь. Я думаю, я ваши хотелки удовлетворила. С вами была Вика Школа рукоделия. Всем пока-пока.